Нет, так будет по-другому. Я на видео его записываю. <силу> ксиву тебе дай. <силу> <силу> Это конфеты есть. <силу> Халяпчик. <силу> <силу> Ты где живешь, говори. Я живу Бильник. в селе Сыроярково. А сейчас сегодня чем ты занималась? Сегодня я была частью волонтерского движения. Мы все дружно пошли собирать мусор на берег наших чинов. Ты в шоке? Мягко говоря, да. Понятно. Всем своим одноклассникам, друзьям, подругам, их родителям что хочешь передать? Чтобы берегли природу, наверное? Конечно. Не разводили. Мы здесь живем, мы здесь отдыхаем. Будьте любезны убирать за собой. Хорошо, спасибо. Надо мусорить, во-первых. А во-вторых, чисто не там, где метут, а там, где не мусор. Ну вот сегодня берег убрали на самом деле чистый. То есть как думаешь, долго он будет чистым? Нет? Я думаю, что нет. Вот, ты на рыбалку думаю, туда ездишь? Туда? Да, езжу. Я знаю менталитет рыбаков. То есть все бросают, как будто живут Давайте последний послали. день. Ну ты обратись как-нибудь к ним? Можешь что-нибудь сказать? Я стараюсь доносить для людей, но не каждый это понимает. Вот, вот сейчас сюда, например. Рыбаки. Друзья рыбаки, коллеги, не мусорьте, пожалуйста, на берегу. То, что принесли с собой, вывозите назад. Спасибо. Хорошо.